Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на обзор э, карты Тути. а вот комбо, варкап 296 и давайте собственно посмотрим карту, маппер очевидно Тути. карта была очень даже неплохая, в общем-то сначала у нас такие простые весьма падики, ничего у нас здесь никаких секретиков нету, по высоте не дотянул, не дотянул не дотянул разные разные высоты хотя возможно так и задумано коль везде разные высоты это, это стилистика ребят вы, вы ничего не понимаете это стилистика. дают нам плазму и здесь у нас для VQ3 есть такая вот э, диагональ так скажем которая нас толкнет в сторону куда нам надо плазмить здесь мы встать нигде не можем и нас телепортируют сразу, да? Ну, то есть нужно проплазмить сюда. Либо упасть, если вы не можете плазмить. И оказаться здесь. Но все равно дальше вам нужно будет поплазмить. Здесь у нас есть сейвовый такой островочек. Плазмим дальше. И здесь нам нужно завернуть. Лежат еще патроны. Если вы вдруг все истратили, можно их собрать. И здесь со скальзыванием... Вот так вот, да, либо просто прыжком мы можем долететь. И здесь у нас отбирают плазму. И дальше мы стрейфим-стрейфим. Здесь у нас телепорт. Можно сделать хороший выпрыг. Рампочка абсолютно зеркальная. Как бы стороны, да, без разницы влево либо вправо вы пойдете, но есть одна разница вот здесь вот если вы идете по левой стороне изначально то здесь вам закрывает обзор дерева и это не очень удобно здесь у нас лежит бфг с гранатой нам нужно подниматься наверх и когда мы поднялись этот триггер нам дает еще бфгу и можно ее собственно набирать но как бы, так как мы вылетаем с достаточно высокой скоростью, в ИКУ-3 может быть как-то можно умудриться взять 2 БФГ, но в ЦПМ это точно не вариант, это будет даже медленнее. Здесь у нас просто рандомные падики, если мы падаем, нас телепортируют в начало, отбирают у нас БФГ, падаем вниз, дают гранату. Залетать нам нужно наверх. Туда. Давайте залетим. Ясно. Залетаем наверх. Здесь нам опять же дают ракеты. Можем взять сколько угодно. Ну и как бы по плану, так сказать. Я еще сразу обращу внимание, что здесь есть вот такие вот уголочки, на которых тоже можно прыгать, стоять. То и по идее мы с гранатой... Прыгаем, перелетаем эту перекладину, падаем вниз, делаем 2x, правда у меня не получилось, но ничего страшного. Делаем, делаем. Ладно, возможно я тороплюсь. Делаем 2x, 1.5x и стены там достаточно кривые. И... Сейчас все ракеты потрачу, делаем 2 x и здесь у нас уже финиш. И там напрашивается продолжение. Я просил Димона сделать продолжение, но не знаю, будет ли оно. Очень похоже, что дальше нужно стрейфить. Я не знаю, может будет а вот комбо 2, было бы интересно. Такая вот карта, она весьма простая, ничего сложного нету с ракетой, здесь вроде как даже если мы просто спрыгиваем, не можем делать 2х, здесь можно просто сделать вот такие две ракеты и залететь, то есть ничего тут по сути сложного нету, светящиеся окна, якобы что-то светит, да, хотя вот это вот выглядит не очень, но это скорее косяк шейдеров каких-то нежели Димона, так скажем. Вот. Ну и вот, собственно, такая простая карта. По роутам, ЦПМ. Э, здесь нам нужно набрать где-то 900, взять плазму и не зацепить краешек, потому что если мы зацепим, то мы можем удариться потом здесь в голову. Ну и приземлиться нам нужно как можно раньше, чтобы как можно раньше начинать плазмить уже вверх. Так нас не отправляет обратно на плазму так плазмим потом плазмим наверх и сюда залетаем и здесь есть нюанс я видел что люди просто соскальзывают и здесь у нас есть чуть-чуть прям вот чуть-чуть есть там сколько-то 32 юнита, юнита по-моему, или 16, Димон говорил. Тут есть место, чтобы сделать ГБ на краешке. Кто-то это делал, я видел. Но есть более быстрый вариант, так как если мы соскальзываем здесь, то мы тормозим, а если мы соскальзываем с большой скоростью, то мы все равно приземляемся уже за инитом, то есть за триггером, который отбирает у на нас плазму. Э -э стало быть, это медленнее, нужно тормозить. Есть вариант, который мы тоже, наверное, увидим. А может и не увидим, но я вам, если что, если мы не увидим, я свою демку еще покажу. Можно слетать с плазмы со стены и делать здесь ским. Делаем здесь ским и сразу падаем туда скорость там 800-900. Очень быстро, очень эффективно. Ничего мы не зацепляем. Здесь дальше прыгаем. Можем с даблджампа сделать дабл э тележамп. Ну и сразу желательно, конечно, долетать сюда, потому что, если мы делаем джамп, то это не очень в дальнейшем будет эффективно. Ну, на мой взгляд, да и неудобно это. Как бы желательно, конечно, сразу залетать сюда на краешек. Стрелять гранату здесь можно также двумя способами. Можно просто кинуть, как я изначально делал, подниматься наверх. Можно кинуть ее и затамить это с джампом в эту платформу так будет быстрее но не особо не особо намного так сказать так что можно сделать и так ну и вылетать естественно нужно в cpm примерно 1000 там 1000 упсов. И нужно найти здесь для себя постоянный спейсинг, чтобы не делать здесь лишний прыжок, а сразу падать в эту дырочку. Это будет максимально быстро. А с гранатой здесь. Стреляем на этой же платформе. Делаем хороший green jump, который у меня не будет сейчас получаться. И нам нужно сделать прыжок, в общем-то, вот на этой вот перекладине. Давайте попробуем. Естественно, я же зара... я заранее же не готовлюсь. А, почти. Нужно сделать максимально хороший Jump. Э. Мы сделаем это. И здесь, нам, так как нам дают две ракеты, мы можем сразу лететь на финиш. Давайте еще раз. Ну, вот как-то так. Вот. Такой, по идее, роут в ЦПМ. В АКУ-3 я не думаю, что много чем отличается. Единственное, что, возможно, прыжок на этой перекладине будет не особо полезен, потому что ракета в АКУ-3 все-таки она достается позднее. То есть, да, свич пушек у нас в АКУ-3 медленнее, чем в ЦПМ. И будет, наверное, выгоднее делать все-таки просто хороший 2 x, Либо там 1,5х. Да? Ну, в случае ВК-3, я думаю, что будет 2х именно. Ну что, ракета летит медленнее. Хотя, не, ну, посмотрим. Посмотрим. А в основном я не думаю, что карта ВК-3 чем-то отличается от cpm, Разве что какие-то повороты нам не особо нуж... нельзя будет сделать, да? Давайте я сейчас быстренько пройду. Оп, не залетел, Но там нельзя вроде залететь, я так уже понадеялся, сразу в угол падаем, э, э, ну как-то так, ну и того там 36-37 секунд выходит, если просто пройти, ладно что я могу еще сказать я думаю что многие заметили на этой карте что здесь не дотянут kill триггер вот с этой стороны я наверное в него не упаду нет упал ну не килл то есть я а телепорт он еще не дотянут хотя с другой стороны он работает если снизу всплывать и кто-то говорил что типа а я яй димон так нельзя я думаю, что это, как Адимона и отвечала, собственно, точно так же и отвечу, почти цитируя Адимона, что это никак не влияет на геймплей, Но ну, без разницы, если ты упал, ты все равно зафейлил, я понимаю, что есть люди, которые нам отправляют демки с первым прохождением, условно, да, что там везде падаешь, демка на 15 минут, карта на 5 секунд, все все в порядке, это бывает, но никак это не влияет на геймплей, это дырка, поэтому не стоит зря наговаривать Димона, если уж вам хочется докопаться до него то, я не знаю, найдите реальную причину, а то вот это выглядит, чтобы просто те, типа такие, ха, смотри, что я нашел, ты лох, ты там не дотянул. Я думаю, что Димон достаточно уже опытный маппер, тем более, что он мапит гнеги, а гнеги это высший уровень маппинга, ребят. И вы бы видели, как сконструированы гнеги, вы бы вот на это, на это даже ничего не сказали, потому что если он не дотянул, значит ему было лень, либо просто не дотянул, либо хотел, но забыл. И как бы на этом все, так сказать. Ну все, давайте смотреть демки в q 3 И в конце еще в МБО мне отдельно скинул демку. В конце всех демок мы ее обязательно посмотрим, покомментируем. И еще такой момент, что иногда пишут в комментариях, мол, что ты демку не скачал из с там у Романа топ-1 мы тебе писали в комментариях ребят, если хотите какую-то, если вы видите там топ-1 демку вы мог конечно наш друг, и он не сделал топ-1 поэтому мы его демку посмотрим но если вы, вы не наш друг, а вы просто любитель посмотреть обзоры и допустим как Блейд. И просто так срет мне в комментариях везде, что ой, даже там мог бы и демку романа показать. Я не поисковик демок, ребят. ребят все, кто. У всех, все, у кого такие мысли возникали: что ой, не показал, то не показал все. Я показываю демки, которые нам присылают. Если бы Роман хотел, чтобы его демку посмотрели на обзоре, он бы ее отослал. Другое дело, если он не успел, забыл и так далее. Вы можете всегда мне лично скинуть эту демку, потому что я искать ее, искать отдельно демки не буду перед каждым обзором, где там топ-1, где там чего, какие срезы и так далее. Тоже меня поймите, обзоры так занимает э, достаточное время. Еще если я для него буду готовиться искать все всякие разнообразные демки, обзоров, мы будем видеть все реже и реже. Потому что это утомляет. Ладно, в общем, я надеюсь, вы суть уловили. Да? Если вы хотите, чтобы вашу демку показали, вы не успели, не отослали, забыли. Но очень хотите, чтобы я ее покомментировал. Либо просто показал то отсылайте мне лично в дискорде все контакты есть всегда в описании и я думаю, что в принципе найти меня в дискорде не так тяжело ладно, Космобайкер 46.3 с Украины давайте посмотрим, как выглядит внутри роуд простой явно не так я, пожалуй... Скажу, что выглядит он не так. Здесь просто с прыжка. Ну, в 3 тоже можно соскользнуть. Единственное, в АК-3 вот здесь этот рампочка, да, не очень удобно. И теледжамп не сделать. Но я думаю, что это ничего страшного. Хороший подъем, вполне себе. Зафейлил только начало. В не получился. Ну, будем ржать, да, говорить, какая разница. Поближе подошел с гранатой. И просто, просто с двумя ракетами. Вот, пожалуйста. То есть карта проходится очень просто. 46 секунд. Выполнено все неплохо. Но вот единственное, то что врезался, то что упал еще там. Я бы на самом деле перезаписал эту демочку. Не очень такой, ну, косовый байкер, ну ты уже свой человек. Мог бы, мог бы и перезаписать. Но на самом деле, ты же знаешь, что мы такое не любим. Мы любим пусть медленное, но чистое прохождение. А не спотыкание на каждом углу. Ну на каждом углу не было, но я условно утрирую. Сорок пять и пять. Керф из Китая. Йо керф, if you watching this. Nice harvest. Видишь, космовайгер он долетел. Вау, wow. almost, almost. Okay, left side it's all off rams good bfg, good bfg jump good grenade jump and 2x yeah almost, almost okay okay it's good looks good еще такой момент кстати ребят что вы же знаете, что граната и так взрывается 3 секунды. давно но ну, там две с половиной не суть. Мы все говорим три. Три секунды. Зачем вы ходите еще пешком, чтобы поближе встать? Вы можете и так перелететь. а Там не сложно. Там даже хороший, типа идеальный green jump не надо делать. Поэтому, ну, это вот, вот то, что вы походили, кинули гранату, вы потеряли на этом секунды-две точно. Пока вы там ходите, что-то делаете, ищите какую-то свою отметку, точку, где бы гранату поближе кинуть, не надо. А всегда, я всегда говорил, что гранату лучше всегда пытаться кинуть заранее. Куда-то наперед, если есть такая возможность и так далее. Как можно раньше, потому что у гранаты тоже есть тайминг, который ты никак не сократишь. 41,7, Комполомус. Давно обзор не писал, да? Разболтался. Но я надеюсь, вы не против. Так. Вот это уже хорошо. Это мне нравится. Так. Очень хорошо. Думал вреж... врежется. Врежется интересная в конечно получилось две даже да? Две бы взял или он а нет он или он с одной поднялся вообще не совсем понял вот опять э... лишние движения и хороший 2x хорошо долетел и финиш отлично хорошая демка очень даже очень даже хорошая так пашка из из СПБ. beat rocket 2 player name может, Пашка это Биатрикс? Откуда мы можем знать? Ну, начало не самое эффективное. Зато тут со, со, со скальзыванием очень-очень круто. Прямо видно, что тренировался. Сразу обе пушки взял. Так. Все неплохо. Падает. Вот опять подошел к стенке. Ну, я понимаю, что так вам, возможно, чуть-чуть легче. Но не надо пытаться себе максимально прямо облегчить роут. Если вы знаете, что нужно ее стрелять сразу, и что это не, не, не, не настолько сложнее, чтобы этого не делать. Надо это делать, потому что в этом вы же расти будете от этого в скилле. Если вы будете постоянно ходить поближе, чтобы кинуть гранату, у вас никогда ничего не получится. 41.5 SkyX. Тоже с прыжками не стал плазмить там. Тоже со скальзыванием, хорошо. По правой стороне. Ну не знаю, я бы предпочел, конечно, себе левую сторону, без этого дерева. Очень хорошая BFG получилось И опять пешочком ходят. Какая-то своеобразная подсебяшка, да, получилась. И долетела, тем не менее. Я не знаю, Skyx планировал ли это, но получилось хорошо. Volcanoid 41.4. Так, уже без остановок. Тоже со скальзыванием. По правой стороне. Ой, БФГ медленная на самом деле. Очень... Не очень хорошо получилось. Тоже поближе подошел. Ну и здесь просто с двумя ракетами. Ну, возможно, мало поиграл. Хотя 212 минут сервер тайм. 212. Поиграл мало, Валконоид. Надо 213 минут, сразу бы все получилось. Кузлех. 41 на 0. так отошел за кофе Такой, ля пельмени горят о привет кузлях как дела хорошая плазма здесь у нас прыжка но ничего страшного тоже по правой стороне все все хотят в дерево Димон, надо было заклипать это дерево, было бы вообще нормально. БФГ неплохая, нормально БФГ. Правда, вот здесь лишний прыжок сделал. Видишь, перед дыркой сделал прыжок. Вот, вот, хотя бы, да? Как вариант. То есть он стрельнул гранату сразу. В просто плюс реп. Плюс реп. Давайте -к, все ставим лайки Кузлеху на демку. Очень-очень классно. Молодец затаймил кинул наперед. Просто хорош. 40-0, дивок, ковид. Да? Ковид. хорош холвид. Мало кто пока использует. хороший старт чтобы не делать лишний прыжок один раз мы только видели мог бы от, от можете от потолка отстреливаться даже ничего страшного и лишний прыжок опять совершается тоже сразу кидает а я дурак походу вы вы меня там уже наверное это в чатике засираете да что я тупой граната же не дается сразу есть время походить но я могу это так сказать оправдаться я думаю что многие ходили дольше чем достается граната это прям вот по любасу поэтому девок и кузлех красавчики а вы все не очень потому что вы по любасу ходили дольше чем граната достается 39,9 ну в любом случае, если вы сразу же кидали ее Как только она у вас досталась Простите, был неправ И ничего страшного, если я ошибаюсь Это нормально Совсем забыл Так, хорошая плазма Хорошее начало Хорошая рампа По левой стороне шел Интересная БФГ. Зафейлил, судя по всему, БФГ, но. Ну да, вот ходишь чуть-чуть дольше, чем она достается. Это, конечно, минус. Но Рокет хорошая. Да и нужно пытаться отстреливаться от стены на БФГ когда по крайней мере когда ты вылетаешь снизу потому что так скорости больше очевидно чем то есть у вас там две бфги одной вверх другой диагонально и уже от стены третий, а не от пола так конечно будет намного эффективнее 36 томми так неплохой стрейф без остановок Хорошо соскользнулся быстро. Немножко на рампе споткнулся. Ничего страшного. Но вот в стену надо, в стену себя толкать. И лишний прыжок не сделал. Прыжок нас зацепил. Тоже, конечно, не очень хорошо. Гранату кидает сразу перелетает скорости много и просто с двумя ракетами 1100 отлично вообще очень красиво хорошая демка жаль без логина хорошая демка вовка 39.5 так нон-стоп плазма это хорошо соскользнул все быстро по левой стороне скорости много так бы вот сразу к стене вот только не совсем прямо хорошо получилось но это уже что-то это уже что-то гранату естественно кидает бавка сразу не очень хороший получился грин и джамп еще зацепился но кое-как кое-как долетел Нормально, нормально, так, уже пошли выстрел в стену, неплохо, хорошо, 38.1 мразаров, И я захотел кушать, информирую, допишу обзор, съем сырочек с кокосом, так, ну, соплазма тоже очень низко залетело. это тоже плюс, потому что пока ты на эту платформу падаешь, это тоже все время, Без стены ну скорости нормально лишний прыжок не делал тоже сразу кидал гранату прямо зажал кнопку выстрела и просто с двумя ракетами но ну, 2x естественно поэффективнее был бы тоже без логина но собственно и так сойдет 36 6 от ац... эйсит Ацит это другой человек это Айсид из красноярска хорош халбит очень хорошо. Много скорости. Тоже низко достаточно заплазмил. Очень много скорости. Прям хорошо. Так, от стены. Вот, видите, он вылетает сразу тысячи у него. Ну, где там 950, да, он доб добрал. Видите, как это быстро. Сразу кидал гранату. И делал 2Х очень хорошо, очень хорошо прям красиво, мне нравится Бридж, третье место, поздравляем тебя 36.1 из Швейцерленда она же Швейцария Халбит э, нету ну и он здесь как бы особо не нужен слишком высоко сейчас было плазмил то есть он потерял какое-то количество времени, пока падал сейчас с этой плазмы. Тоже Об стену. Ну вот видите, об стену ты как бы сразу имеешь 800. Ты не ждешь, пока приземлишься. Пока то все. От стены всякое эффективнее. Сразу кидал. И с под себяшкой. Нормально. 361. Ну блин, гренка наперед. От Кузлеха мне все-таки запала в душу. Очень, очень классно, Кузлех. Прям молодец. Стараешься. Я вижу, что ты стараешься, братан. Давай. Ты, ты можешь сделать 40. Давай. Ну, не то, чтобы тебе сейчас надо идти играть, просто, как бы, ты, ты можешь, ты можешь лучше. Про Кипоп, 361, второе место, поздравляем тебя, чуть-чуть, чуть-чуть перебил Брича. Это хорошо. Про ча, в топы, про Кипоп хорош. Так, ну, стоп, плазма, ну, высоковато, чуть, -чуть. все равно падал какое-то время. 34,4, говорит Роман, надо. Посмотрим, сколько там Пакистан сделал. Но я бы встрел у Романа демку здесь. Тоже от стены. Тысяча скорости. Очень хороший Jump. И с подсебяшкой просто 1200 и финиш. Очень быстро. Плюс 800, да, у него еще до река. 800 стало быть 35 и сколько это 4 3 до да? или, или, или больше ну короче в 35 до да? но пакистан явно не топ-1 ну да ладно зато топ-1 на competition зато он отослал в отличие от тех кто топ-1 на серверах и мы его дымку посмотрим fps пакистан 1488 насколько я помню 357 Первое место. Поздравляю тебя, Пакистан. Очень высоко, очень много времени потерял на плазме. Где-то 200, наверное, или 300 потерял на плазме. Очень хорошая БФГ. хорошая граната то что такое и хороший финиш пакистан хорош молодец ой, спасибо ребят спасибо я знаю что вы пишете будь здоров спасибо я постараюсь 44 5 сп быстр 8 рус Ой. так пешком ходил очень зря здесь много лишних прыжков но тем не менее залетел пытался сделать какой то подобие или джампа естественно нужно потренироваться еще гранату с прыжка тихонечко забрался с другой джамп 2 Ну, главное, что чисто, да? То есть человек просто набрал ракет, пожалуйста. Вот и все. Вот тебе и чистое прохождение без, без каких-то помарок. То есть понятно, что, допустим, лишнего он походил пешком, но зато он нигде не упал. Зато он сделал все четко, все сделал так. Как точно смог бы, так сказать, да У него все получилось, и получилось чистая, приятная к просмотру, хоть и медленная демка 42.2, Кузлех Так, опять выкутрилический, так сказать, да? Ран от Кузлеха Ну, ему так проще. Ну, что поделать? Ну, бывает. Что теперь? Ну, БФГ не дала вообще скорости. Это, конечно, минус. Ну, в CPM то уж точно надо кидать сразу. Как только приземляешься. Потому что граната достается сразу. Но имейте в виду, что кузлех дважды кинул гранату наперед, дважды и я уверен что дважды это только в этих прохождениях которые получились и еще раз возможно 100 150 в прохождениях которые не получились crazy с краснодара 42 на 2 секунды перевел кузлеха метод crazy интересно у нас новые люди появляются тоже выкутрилический выкутри подобный но опять же пока что все чистенько все, все хорошо близко к стене но где будет использовать ага. ну нужно конечно максимально рано использовать но я думаю что молодой человек просто использовал ее, когда использовал ее раньше, падал потом в воду, вероятно. Поэтому он решил использовать ее после воды, что в целом э, как бы understandable, understandable, да? То есть это все можно понять, ничего страшного нет, но все-таки нужно пытаться чуть-чуть эффективнее. Адемка хорошая, чистенькая, ну прям радуете меня вот сегодня. Прям вот молодцы на этой карте, все молодцы. Вовка 38.7 не очень хороший стрейк, но скорее всего просто потому что под спейсинг так нужно было. Хорошо завернул. Тельджамп не получился. Тоже нужно тельджампы потренировать. Все хорошо, скорости, конечно, не очень много, но гранату затаймил с буфгой очень хорошо, гранату кинул почти сразу же. Ой, не получился немного и опять же зацепил. Я не знаю, может, у тебя такой род зацеплением там этой перекладины, но это медленнее. Ты как бы учти, да, ты знаешь, что это медленнее. И нужно все-таки, получается или нет, я еще понимаю тот факт, что этот момент, эта граната у вас у всех, она как бы на финише, и она, она ну, надоела, она просто невозможна, и не получается, и так, и сяк, и типа уже хоть как бы допройти, до да, я понимаю, но нужно стараться, нужно, нужно стараться лучше, как бы это... Так сказать старо уже не звучало Это всегда актуально Всегда можно лучше ребята Всегда И в этом случае в любом другом Можно чуть чуть лучше Ну вот можно Вот не зацепил бы Вот сделал бы 38.6 уже другой тайм А если бы не, не ходил пешочком Кинул гранату сразу И сделал бы допустим 2х Попробовал да А вдруг получится А тренировать надо все равно как то а варкапы как раз тренируйте, вот вам варкапы, они ни на что не влияют, никто вас э, не гнобит за плохую демку, за то, что у вас что-то не получилось, например, да? Но ну, если только у вас демка не такая, где вы спотыкаетесь об каждый угол, конечно, тогда мы немножко будем недовольны. Ну, мы, я имею в виду обзорщики, да, я там, Димон иногда у нас бывает, даже Дональд был. Ну, короче... Имейте в виду, что все это время, все это время, то, что вы где-то зацепились, сделали то, все, обращайте время на свои чеки обязательно. Это вам просто всем на будущее. Я думаю, что э, даже пуст будучи, это все зная, например, э, иногда не обращает на это внимания. На это нужно обращать внимание, что где-то роут, возможно, немного неправильный. Ну, короче, ладно. 37.6, лолипопа Линиус. Надеюсь, я сегодня не очень душный. Если душный, простите уж меня. Я давно с вами, так сказать, не общался. Опа, буст. Буст, он, конечно... Он, конечно, не нужен. Простите, я немного приболел. Простите, пожалуйста. Но красиво, красиво. Он не нужный, но красивый. Нек к стенке полетел. Очень обидно. Лолопополиниус... Ожидал я от тебя, конечно, большего. Зато гранату кинул сразу. И полтора х. И хорошо залетел на финиш. Хорошо. Хорошая дамка. Хорошая. Но БФГ я все еще недоволен. Космобайкер. Точно такой же тайм поставил. 37680. Бывает. Бывает и такое в наших кругах, так сказать. Хорошо повернул. Очень высоко заплазмил, очень много, очень долго все это происходило, но старт очень хороший. Сразу залетит, нет, не залетит, даблджамм тоже не получается, все хорошо. И тоже не у стены, тоже не у стены. Ну что ж, вы вот так, а. Лишний опять же прыжок. Почти сразу гранату выпускает поближе, да. И просто две ракеты. Ну, финиш немного медленный, а старт очень даже мне понравился. Ну и БФГ, естественно, как и у остальных, у всех пока что, БФГ не впечатляет. Сергикус 36-4. <как> <как> Проверил, работает ли мышка. А то что-то это... Неважно. Так, хорошо, низко залетел тележамп почти получился прям на краеш крампа упал хорошо опять не у стены хотя он потом к стене по крайней мере припрыгал тоже тоже неплохо хороший вариант лишнего немного походил хорошо перелетел и просто 2 ракеты, ракеты да? блин димон я тебе предлагаю знаешь чё я понимаю, что карта рассчитана наверняка как бы на любой скилл, так сказать, что можно и так, и сяк ее пройти. Но я тебе предлагаю, вдруг, если однажды еще такое будет, сделать чуть повыше такую платформу в плане, пусть они делают все 2х, 1,5х, пусть не будет такой халявы, что можно просто двумя ракетами. Но это же медленно, блин либо пусть если ты залетаешь с двумя ракетами то ты залетаешь в другое место в другую комнату которая допустим ниже до да, находится и она медленнее чем та, которую ты делаешь полтора x 2x вот Такое предложение. Потому что, ну блин, видно, что, видно, что вот, вот, допустим, Сергику сможет этот полтора сделать, но почему-то не делает, потому что и так можно наверняка. И он не старается. То есть он пытался, пару раз не получилось, ну его нафиг, буду делать стабильно. Ну, стабильно это, конечно, хорошо, но э, пробовать и учиться чему-то новому и более сложному, конечно же, необходимо, иначе как вы потом будете все... На более сложных картах играть, и уж тем более, если когда будете участвовать на ДФВЦ, у вас будут большие проблемы. И вы вспомните меня, и вспомните мои слова, что я вам говорил, что надо стараться лучше всегда. Я понимаю, что может вам лень там и так далее, но полтора х сделать не так уж и сложно. Надо всего лишь понять для себя, как он делается, когда кидать ракету и так далее. 3.6.2 кипишу какой то я сегодня душный, конечно, да, все получаю у вас, но возможно кому-то это будет полезно. Мы же делаем обзоры не только для очень быстро, очень, <laughs> очень быстро кипиш, молодец и хороший тележа. Мы же делаем обзор не только для проигроков, которые все знают, все умеют, да. У нас участвует очень много новичков, которые, возможно, некоторые моменты не понимают, не видят еще что-то. Я вам пытаюсь подсказать. Гранату стрелял сразу. Хорошо, перелетел. Ну, не то, что прям очень. Но перелетел, сделал полтора х И добрался до забора. Там динозавру, и место. 35-3 волканоид. Лишний, конечно, прыжок немного сделал. Залетел э, высоко относительно ЦПМ. Получился небольшой буст. Выглядит пока все прямо прекрасно. К стене полетел. Неплохо. Лишний прыжок не делает. Не зацепился на краешке. Входит пешком. что, ребята, вам сколько лет? Три. Или во сколько там еще не ходят пока. То есть, уже начинают ходить. Не надо ходить пешком. 340 0 с гол. Хороший тайм, кстати, от начала. 340 это вполне себе уже достойно. Буст. Высоко, конечно, сквата залетел. Но ничего страшного. Еще буст. Неплохо. Так делает от стены, правда немного поздно, но все равно неплохо. Сразу кидает гранату наперед. Нормально, хорошая страта. О, вот хороший финиш, просто начал красава. Я вот уверен, что он потратил кучу времени, чтобы это все сделать. По крайней мере финиш у него получилось. И видите какой результат. Так. Все красиво, его похвалили. Он сейчас будет думать что я хорош надо стараться еще лучше чтоб меня хвалили еще правильно а, как бы ну ну вы поняли да к чему я? то есть человек вот постарался а не сделал бы эту срезу допустим а сделать ее может любой по сути то есть там она тоже не такая не такая уж прямо и сложная, если так посмотреть ну, смотря по каким меркам. Но вы, вы короче, меня поняли. Skyx 33.9. Добираемся мы до топ-3 уже. Сейчас я вас отпущу всех. Кушать, писить, кекать там. Кто куда, да. Кто, кто где смотрит обзор. Сейчас душнилого уже закончится. Вот со скимом, пожалуйста. Мы увидели. Вот со скимом тоже быстро. Только зацепился, конечно, в буфиги здесь. Сразу к стене. Скорости не очень много, но попытка хорошая. Нужно, конечно, чуть-чуть больше скорости на скиме. И тоже такая вот срезка этого полтора... Ой, на финише зацепился. Ну, бывает, бывает. Темка очень хорошая. Топ-4 Skyx. Я тебя поздравляю на самом деле. Хухала! Хухала топ-3. 32,8. Ничего себе. Давайте посмотрим. Поздравляю, Хухала. Uh, uh. так тоже в пустом о я знаю эту модельку только я не помню я на ней играл <laughs> я не помню как она называется но моделька классная да откуда от, с какой-то игры она помню, или с, с комикса кого не помню хорошая BFG. ой лишний прыжок по сути получился это не очень хорошо зато сразу кидают гранату и тоже это срезка получается. То есть видите, в принципе, если топ-5 топ это делает, то я думаю, что это не так уж и сложно. То есть это не среза, который сделал только топ-1 или там только топ-3. Это 5 человек уже сделали, по сути. Я уверен, что у них тоже все то же самое там будет. Так что имейте в виду, я думаю, что при должной... Должные тренировки, так сказать, потратить день Просто денек вот не просто так играть карту А именно вот это вот потренить, эту гранату потренить Чтобы вот так вот залетать более-менее постоянно И делать вот эти ракеты сразу на финиш Потратить, ну не день, ладно, условно говоря, да, игровой день То есть там пару часов в день, если вы играете Вот эти пару часов потратите вот на этот трикс И на следующий день у вас он уже будет получаться намного стабильнее Чем вы можете подумать, поэтому имейте в виду i5 пус. Какой-то я душный. Мне аж, я сам себе даже не нравлюсь. Но простите. Так уж вышло, что не, не мог писать обзоры долго. Хороший буст. Очень хороший буст. Хороший выпрыг. Можно было, конечно, получше. Но и так сойдет. Сразу залетает. Ой, пешком ходил. С гиды гранаты. Пешком, ну пус. Вот видите, тоже ходил пешком. Там, где никто не ходил пешком. Хорошая граната. Очень много скорости. Финиш прямо хорош. Финиш хорош. Но ходить с БФИДа гранаты пешком, ну пуст. Ну сделай прыжочек. Ну это ж. Ну, ну что ты? Так, литим, первое место. Поздравляю пусть тебя со вторым, кстати говоря. Первое место литий 29,4. Никто, походу, такой ским не сделал. У меня 29,7. Давайте посмотрим. Ну, минус вот, 200, да? Хотя сделал тоже все достаточно быстро вроде. И вот он делает с этим даблджампом. Плюс 40. Скорости чуть больше. Хорошо получилась граната. И, собственно, плюс 200. Да. Поздравляю тебя, литю неплохой роуд, но, естественно, надо было эту карту поиграть. Карта классная, но, как всегда, времени не очень хватает, чтобы все все варкапы затрачивать. Некоторые некоторые удается, некоторые нет. Ничего страшного. Я и не отправляю демку, если мне не удается, но я всегда могу сказать, что, ну, нужно лучше. Я думаю, что можно сделать 28 вполне себе. Итак, давайте посмотрим демку в МО. Все молодцы, все хорошо постарались На этом в демки хорошие, чистенькие Почти нигде никто не упал Вот такой мини-буст И тоже делает буст на плазме Красавчик Все красавчики, кто делал буст Не очень качественная бфга Прям бфга, ну не очень Еще там зацепился еще тут везде зацепился, в эти краешки. Но финиш хороший, финиш хороший. Финиш, конечно, залетел. красава Так, ну и давайте посмотрим, если у меня эта демка. Да, вот она, 20 с Я просто хочу показать, как выглядит ским. Чтобы вы понимали. Вот таким образом. И скорость у нас достаточно сохраняется. И все. Здесь у меня скорости немного поменьше, чем у литиума. Собственно, почему он и вышел здесь в плюс. Ну и ракеты слишком уж высоко я дал. Из-за этого скорости в целом меньше. Ну то есть можно, можно, я думаю, взять 28 лучше за еще и так далее в общем то вот ребят такие дела так сейчас секундочку посмотрим мы таблицу так что у меня лишних окон открыто сейчас прошу прощения лишние окна нам не очень нужны Так, что у нас тут? 16 DMKVK3, 14 CPM, 19 комментариев, все неплохо. Людям получает много рейтинга, потому что людям редко у нас отправляет. Кузлех получает минус за гранату наперед, слишком плохо кинул наперед, а здесь кинул хорошо наперед гранату, 11 очков получает в плюс. Ну и в общем-то вот такие вот у нас результаты. Всем спасибо что так сказать были с нами на нашей премьере уважаемые подписчики приходите на стрим вероятно он сейчас идет twitch tv slash вудих точно так же как и называется канал youtube если кто не знает и можете наслаждаться дефрагом онлайн так сказать. я не знаю чтобы не играть но наверное наверное я стримлю если я не устал или не забыл, или мне не лень. В общем, все, ребят давайте всем удачи. Всем спасибо и старайтесь лучше.